Я попробую китайский пропан. То был баллончик за 300 рублей, а это сколько, за 50? За Вот на китайский пропан за 50 рублей. <свях> даже пшикаться не хватит. Вопрос считай. Это будет эффективно. Это как-нибудь так встань, чтобы... Очень даже хорошо. Он не воспоминает. видишь Дофига она брызгает. Дофига? Ммм. Угу. Сколько? Стремнуть по Не, Андрюш, ты сзади получается. Давай чуть-чуть, ага. Вот и постреляли. Да. Она меня не стукнет? Нет. Алина артиллеристка. Вот на вот эту красненькую? Да. Нажимать? Да. Много разу, как ты собираешься пойдёшь его искать? <свес> Здесь нет. Ой, как завоняло бензином. Он даже не впихивается. Уу, нифига. Дубы, два, Попытка номер два. Попадание в цель. Сто процентов. Ящик. <свят> Цель. <Я свят> не смеши меня, у меня камера сердце <связи> Почему? Мы же наоборот этого хотели. Не, это не Надо, чтобы так. <связи> <связи> так, подожди, вс, я, я, вс, я туплю. А, вот <связи> Цель уничтожена! <с2> <с2> Чего? <с2> ну а чё ж ты? Надо было газетки еще сверху. Ты же даже не померил. Да потом снимай как бы так, чтобы видно было, куда летит снаряд. Я Спасибо. поняла. Что снимать-то надо снаряд. Огонь. артиллерийский обстрел поля Телеверическая дубль 2. Дубль 3. А, дубль 3, да. Вот с этой, слева, вот отсюда. Ну что, огонь? Огонь. А, это как-то не нефильично было, не знаю. он как-то развалился. Развалился на ходу просто. Затом и посмотри, все, снимает. Как делается, для огненный шарм. Берется камушек, газета, бензин марки АИ-92. С этой нефтяной компанией Альянс. Там обеспонтовывают. Ну, довольно-таки дорогой. Ну, а затем дело остается за малым. При помощи, блин, изобретения. Неплохо, неплохо. Даже такой по такой порабо высокой, видишь. Метров сколько там? Метров. Как бы не припиздить. двести, То, пора было уменьшить, а мы и так уменьшим будем. Или наоборот, очень увеличить, Чтобы прямо высоко. Да, не дай бог, он еще на нас упадет. Я знаю, как он полетит. Я потом не хочу бегать. Ай, блин. Ну все уже, там выветрилось. Так. Снимаю. Внимание. Огонь! Охренеть. Надеемся, что в что удастся. Бомба замедленного действия. Ну что? Надеемся, Два? что заключительный выстрел у нас получится. Все, ура! Мы победили!